Доброй ночи всем, кто не спит. Поступил вопрос сейчас вот одной моей студентки. Сейчас у нас идет прокачка наставников. И буквально третий день. Что-то вы можете почитать у нас в чате, да, но ответ на ее вопрос я решила записать. Потому что я уверена, что это будет полезно не только для нее, это будет полезно знать для любого человека, который идет в новизну, который идет в действие, который что-то делает по-другому иначе и идет именно в развитие. Естественно, когда мы не просто витаем в облаках, там, медитации, медитируем, там что-то представляем себе, визуализируем. А когда идет реальная прокачка, вот прям реальная, по-взрослому, то наше подсознание, ну раз мы еще не там, да, а, наше подсознание начинает устраивать некие, а, некий бунт на корабле и а, преграждает нам путь к нашему состоянию счастья, да, к нашему какому-то результату. И в данный момент результат для группы, с которой мы занимаемся, это прокачать себя, свои лидерские качества, свое внутреннее «я», свои страхи, и выйти на то, чтобы, прокачав себя, начинаем себя, конечно, всегда, дальше прокачивать себя в навыках наставничества. Одна из участниц заболела да, в кавычках не потому что она филонита потому что ее подсознание от страха решило заболеть какой страх у участницы страх публичного выступления страх вообще что я скажу что-то не так что-то неправильно что-то а вдруг а вдруг а вдруг и вы понимаете а да, вот это трой мысли начинает а вдруг а вдруг как тот снег в песне кружится и падать ее сваливает температура, она не может говорить. И вчера она мне писала как раз о том, что ее не было вообще на занятиях, потому что она заболела. Сегодня она а, присутствовала, но без видео. И, естественно, она не говорила, и только писала, писала мне в чат, как бы мне хотелось быть с вами. Как бы я хотела сейчас с вами общаться, но я не могу. Я вот очень-очень хочу, но я не могу. И, ну, вы же понимаете, да, в этот момент, может быть, человек от меня ждет одобрения, но я задаю только один вопрос. Ты понимаешь, зачем тебе эта ситуация? Я всех очень люблю. Абсолютно всех. От слова всех. Особенно тех, кто делает мне какие-то не очень приятные вещи, потому что через это я расту. Я не делю давно людей на хорошо и плохо, правильно, и неправильно. Я никогда не жалею никого, прежде всего себя. И здесь, тем более на наставническом курсе, я не имею права жалеть никого. Ибо жалеть – это слить. Ребята, да, если вы про бизнес, если вы занимаетесь бизнесом или планируете в бизнес идти, то жалко оставьте где-нибудь очень далеко и даже не дома. Даже детей, партнера жалеть нельзя. И я, естественно, провела вчера небольшой коучинг, да, вопрос-ответ, зачем ей это, мы вышли на то, что признали, что ее организм... Боится выйти на публику. Опять-таки, публика 10 человек. Да? Боится что-то сказать, сказать свое мнение. Боится сказать его неправильно. Я думаю, что многие из вас сталкивались с этим страхом. Пишите в комментариях, с чем вы еще сталкиваетесь. Будем тоже записывать видео. Ответы в помощь вам. И вот то, что сегодня почему я решила все-таки записать видео, потому что она написала, на самом деле мне не так страшно, я ухожу от общения, чтобы, ли... чтобы люди не видели, как мне хреново бывает, когда я в ресурсе, приятно это состояние передавать, когда плохо, то закрываюсь, плачу, не могу остановиться, я, спло... я слабая и не справляюсь, вот, ребят, это очень важно, да, во-первых, во я поздравляю тебя, моя любимая участница, с тем, что ты осознаешь это. Принятие, вот знаете, прожить вот это состояние, сдаться, вот это называется состояние сдаться, да, когда вы признаете, что у вас что-то есть, это уже 50% победы признать свою уязвимость потому что признать что я слабая хотя я вроде бы сильная, это уже 50 процентов победы я поздравляю тебя моя родная вот с этой победой ты сейчас победила себя не ты никого то победила ты себя победила ты признала это ты прожила это внутренним состоянием и когда вы принимаете на себя ответственность идти в бизнес а я знаю, о чем я говорю. Я с 15 лет в бизнесе, сейчас мне 46 для тех, кто меня не знает. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое взлеты и падения. Я знаю, что такое быть сильной и быть слабой. И когда вы бизнес, сетевой бизнес, живой бизнес, онлайн-бизнес, ребят, любой. Вот мы убираем начало, какой бизнес, мы берем просто слово бизнес. Любой бизнес, маленький. Даже просто выйти торговать семечками у магазина – это тоже уже малый бизнес. Вы принимаете на себя ответственность. А тем более, если вы работаете с людьми, как наставник, как сетевой бизнес, как традиционный бизнес, неважно. Если вы работаете с людьми так или иначе, вам важно понимать, что прежде всего вы просто человек, вы такой же человек, как и все. Вы имеете свои сильные стороны и свои слабые стороны. Вы бываете сильным и вы бываете слабым. Вам бывает хреново, вам бывает очень хреново, когда хочется орать в пустоту. Это не значит, что надо выходить на публику и жаловаться. Вот чем сильный человек отличается от слабого? Сильный будет жаловаться. Одному, другому, третьему, психологу за деньги, соседке за бесплатно, он будет жаловаться. Ему не, нужны, не нужен выход, ему не нужно решение вопроса, ему нужно просто слить это. Слить, как знаете, я всегда привожу красочные примеры, да. Использовать кого-то как унитаз насрать и не смыть. Вот это делают слабые люди. Сильный человек, он признает, что ему сегодня хреново. Он признает, что он чего-то боится. Но он не сливает, да, я ресурсным состоянием делюсь, да, а когда плохо, я закрываюсь. Тут не о том, что надо бежать и жаловаться на публику. Надо, во-первых, шагать в это. Я даю упражнения, которые помогают выходить из этих состояний. И эти, эти состояния, они начинают меняться. да, То есть у вас уходят страхи. Когда вам хреново, надо просто признавать. И более того, сильный человек меняет свою ситуацию, рассказывает, как он ее поменял, и этим сильный будет отличаться от слабого. Ни один сильный человек никогда на сто процентов не силен э, тотально. За любым сильным человеком стоят провалы, стоит вот это самое хреново, хреново вот здесь. Предательство в бизнесе, предательство в отношениях, предательство, там, я не знаю, потери какие-то за любым сильным человеком всегда есть вот это хреново и слабый он упадет в эту лужу ляжет в ней притворится свинкой скажет а мне так хорошо ну что сделаешь ну упал ну лежу мое тело где хочу там и лежу а сильный он поднимется он использует эту лужу потом в своих интересах в своей выгоде он из этого сделает а, фурор, он из этого сделает, я не знаю, курс обучающий, как упав в лужу подняться и выйти сухим, и на этой луже сделать потом бизнес. Вот это сильный человек. Так вот, моя дорогая участница, я сейчас это пишу для тебя. Может быть, просто это кому-то будет полезно, но я, я сейчас очень хочу до тебя достучаться, мое родное сердце. Не важно сколько раз мы падаем, неважно сколько раз нам хреново. Найди в себе силы признать, Найди в себе силы, даже когда тебе хреново улыбнуться и выйти в люди, потому что только королева может это сделать, когда тебе хреново, улыбнуться и выйти на публику. А как вы иначе хотите стать наставниками? А как иначе вы хотите стать успешными? А как иначе вы хотите стать счастливыми, богатыми, здоровыми, молодыми и так далее, лежа в своих, захлебываясь в своих соплях, потрухиваясь от собственного страха? Как, мои родные, вы думаете, мне всегда обалденно. И мне бывает хреново, но в этот момент я смотрю, как я могу это хреново использовать себе на пользу. И в этот момент, несмотря ни на что, я выхожу, трансформирую это и передаю вам наоборот силу. Потому что, вот смотрите, еще важный момент, немножечко забегая вперед, для многих возможно, те, кто у меня занимается, они давно уже знают это. Когда вам не очень хорошо, есть точка А, где вы находитесь сейчас. Есть точка Б, куда вы хотите прийти. И она у вас есть в вашей проекции, она есть в вашей программе, это ваша реальность. То есть у вас реальный путь с точки А в точку Б. Но если вы еще не здесь... Не, не важно, что это точка Б, это уровень дохода, это семейные отношения, счастье семейное, это переезд, это покупка недвижимости, не важно, какая ваша точка Б, абсолютно не важно. Но если она есть в вашей проекции, то есть есть потенциал это получить, но здесь вы находитесь в точке А, то есть вам этот путь надо преодолеть, вам дают, вам дают ресурсы на получение этого потенциала. И когда вас наполняют ресурсами на тот потенциал, а он может быть очень большой, вам всегда не очень хорошо. Эмоционально, по здоровью могут что-то украсть, будет что-то рушиться. И когда вы при этом, когда все рушится и мир уходит из-под ног, вы говорите, как классно, значит, меня наполняют, значит, я сегодня полностью наполнюсь ресурсами на получение желаемого. Значит, я выбрала правильный путь, значит, я иду своей дорогой, и меня никто и ничто не свернет с этого пути. Я пройду его, несмотря ни на что. Я буду сидеть, моргать глазами на публику, но я выйду на публику. Пусть у меня температура, но я сделаю это для себя, не для кого-то. Пусть я не могу говорить, у меня болит горло, я буду давать обратную связь, клацая клавишами письменно. Я сделаю это, я преодолею это. И я благодарю за то, что меня сейчас трусит, как в зоне турбулентности. Потому что меня наполняют то, к чему я пока морально не готова. Но это мой потенциал. И я могу это. Это моё. И я иду к этому, как по красной дорожке, не сворачивая никуда. Так вот, ребят, не надо прятаться. И не надо выходить, да, тут, тут очень такая тонкая грань, кто-то может выйти на публику, да, мне сегодня хреново, да, я бываю разная, да, если сегодня плачу. Нет, соберись, Кубик, Рубик, соберись в кучу, и не можешь ты говорить, вот возьми, вот сейчас ты услышишь мое видео, возьми, напиши пост, как ты преодолеваешь. Как ты участвуешь в тренинге, как ты а, взращиваешь в себе наставника, за которым будут идти тысячи людей, который будет помогать людям вставать с колен, преодолевать депрессии, фобии. Когда ты станешь наставником, ты будешь помогать людям вести бизнес успешный. Ты будешь показывать, как это делать все из состояния счастья. Ты забудешь про эту мелочь, которая сейчас тебя пытается выбить из твоей колеи. И твоя задача сейчас – напиши о том, как ты встретила преграды, как твое подсознание сейчас бунтует, как оно боится выйти на публику, как оно боится сказать «Мяу!». А ты, несмотря ни на что и вопреки всему, не можешь говорить, ты пишешь. И даешь себе слово, как только заговорит твое горло, хотя бы чуть-чуть. Ты запишешь видео благодарность себе и своему организму за то, что они тебе преподают намного больше, чем даже сейчас наш тренинг. Они тебе дают мегавиповское упражнение. Принять себя любую. Еще раз запомните, ребята, сильные люди проживают еще больше хреновых моментов, чем те, которые не идут в лидерство. Намного больше. Но мы преодолеваем это. Мы делаем из этого раз, два, три проблему в счастье превратить. Это мой девиз. Мы преодолеваем это. Мы делаем из своих слабостей сильные стороны. Я обучаю, как из своих страхов превратить, э, в, в, вытащить энергию, как из проблемных ситуаций вытащить энергию, как из любого, что вы можете назвать сегодня плохо, вытащить мегатонны энергии, которые сделают вас, из вас личности, которые сделают вас успешным человеком, которые помогут вам прокачать определенные навыки в зависимости от того, у кого что вылазит. И каждый ты имеешь право Стать лидером, наставником, успешным, богатым, счастливым, знаменитым по праву рождения. Каждый ты заслужил это просто потому что когда-то один сперматозоид подговорил миллионы сперматозоидов, почитайте как это происходит интересно. И миллионы сперматозоидов расслабили яйцеклетку, размягчили и он предводитель проник и он стал тобой. Как ты можешь сегодня сказать, что ты несовершенный или несовершенная, если ты вот этот мега-человек? Потому что в тебе этот императорский сперматозоид, который сделал из тебя этого человека. Как ты можешь думать, что ты не справишься, если в тебе на генном уровне, на клеточном уровне заложен успех и лидерство? Я не верю в это не верю, каждый человек успешен, каждый человек лидер, каждый человек, я занимаюсь давно астрологией, и я могу с уверенностью сказать, 99% имеют в своей натальной карте на успех, реализацию и изобилие, но не все это используют, не все реализовываются, я раскрываю лидеров, я знаю, как из каждого тебя раскрыть твою гениальность. И сейчас те, кто слышит это видео, вы можете делиться комментариями, если вас это где-то как-то тронуло. Вы можете писать вопросы, если они у вас появились после этого видео. Вы можете записываться на бесплатную консультацию, где мы с вами затронем что-то самое важное для каждого тебя. Вы можете приходить на мои лидерские прокачки, где мы будем прокачивать тебя. С твоими страхами, с твоими установками и с твоей гениальностью. Я знаю, что каждый ты гениален. Я в этом уверена. Я за 25 лет работы с людьми знаю, какая в ком гениальность и как ее раскрыть. Поэтому осмелись стать счастливее, осмелись стать богаче. А смейся стать наставником для себя и, возможно, наставником для кого-то. Пиши. А тебя, мой дорогой друг, я очень-очень люблю, моя прекрасная участница. И я знаю, что ты справишься. Мы вместе справимся. И если ты пока не веришь в себя, возьми мою веру. Возьми мою веру и иди с ней, как с флагом. Вспомни свои самые заветные детские мечты, которые ты хотела реализовать. Кем ты хотела стать в детстве? Кем ты мечтала стать? Не просто по профессии, а как ты мечтала жить? Ведь в детстве мы связаны со своим высшим «я». Мы знаем, кто мы. Мы потом забываем, попадая в систему. Вспомни, кем ты хотела стать. Вспомни, какая ты была маленькая. Может быть, у тебя на сегодня есть великая мечта, великая цель, сверхцель. Поставь ее ориентиром. И пойдем вместе за руку. Я всегда буду рядом с тобой. Я буду тебя поддерживать, я буду тебя направлять. Я буду тебе давать подсказки. Но такие, чтобы к ответам ты приходила через свои сознание. Я знаю, что ты мегалидер. За тобой пойдут тысячи людей. У тебя есть знания, у тебя есть опыт. У тебя есть сила, которую ты пока прячешь внутри себя. И мы вместе с тобой, я тебе обещаю, мы вместе с тобой раскроем твою гениальность. И ты станешь лучшим наставником с лучшей командой, которая будет вместе с тобой строить твой бизнес и каждый человек в твоей команде будет осознанной единицей, строящий свой бизнес. Вот такие команды я собираю. И неважно, у вас сетевой бизнес, традиционный бизнес, онлайн бизнес. И я знаю, что ты уже успешно, потому что ты здесь, ты на этой прокачке. Твоя душа осмелилась сюда прийти, она залетела буквально, влетела в этот тренинг. И эти откаты – это нормально. Это нормально. Это значит, что ты делаешь упражнения. Просто бунтует твое подсознание. Ему страшно пока быть счастливым. Оно не привыкло быть счастливым. Так что раскрывайся. Доверяйся себе. Ты лучшая. Ты молодец. И скорейшего тебе выздоровления, как только ты будешь готова, напиши пост осознания, отметь меня, чтобы я увидела. И, кстати, каждый ты тоже можешь написать пост осознания после этого видео, отметить меня, и я с удовольствием прокомментирую, я с удовольствием напишу свой комментарий, и каждому тебе я также предлагаю свою руку помощи. Формирование себя, собственного бизнеса, твоего бизнеса, не моего, бизнеса на эндорфинах через твое предназначение. До встречи!